Здравствуйте, я Дюличева Юлия, кандидат физико-математических наук, доцент и ведущий инструктор по языкам программирования в школе Вундерленд с 16-летним опытом работы. Мои студенты с успехом работают в таких известных IT-компаниях, как Oyster Labs и Rambler. С июня 2017 года в школе Вундерленд мы хотим предложить вам курсы по всем востребованным языкам программирования – от JavaScript и PHP до Objective-C, Swift, Java, Python и многих других языков программирования. Также будут открыты курсы для изучения информатики. И все, кто желает с успехом сдать ЕГЭ в 2018 году, могут к нам присоединиться. Приходите к нам учиться. Нам всегда есть, что вам рассказать. Здравствуйте! Меня зовут Ксения Сверидова, и я инструктор курса Wonderland. Я преподаю графический дизайн и иллюстрацию. Ну и, собственно, приглашаю вас принять участие в этих курсах. Что собой представляют курсы? Курс «Веб-дизайн» рассчитан на 5 месяцев, и он включает все базовые программы, которые нужны успешному веб-дизайнеру. Это Photoshop, Illustrator и Animate. Вы научитесь создавать сайты, создавать графику к этим сайтам и даже создавать анимацию. Курс. Графический дизайн рассчитан на тех людей, которых интересует не столько веб-дизайн, сколько полиграфия. Но это не значит, что э, мы не будем затрагивать некоторые проекты, касаемые веб-дизайна. Здесь основной упор сделан на иллюстрацию. И, конечно, мы в первую очередь ждем на этот курс людей, которые любят и умеют рисовать. Пара слов о себе. У меня базовое художественное образование и высшее этичное образование. Я долгие годы работала как фрилансер-дизайнер для веб-дизайна, для анимации, для полиграфии. Кроме того, у меня есть теоретический опыт написания книг и статей. Это порядка 5 книг и 50 статей, поэтому я точно знаю, как научить именно вас быть отличным дизайнером. Ждем вас на наших курсах этого сезона, лета 2017. Всем привет, меня зовут Всеволод, многие меня знают по YouTube как создателя материалов по трехмерной графике и анимации. Сейчас я преподаю в школе в Underland, занимаюсь тем же самым, преподаю трехмерную графику и анимацию, учу ребят э, делать ролики, просто создавать трехмерные модели, рендерить, ну много чего еще интересного. У меня большой опыт работы, больше 8 лет. Я занимаюсь и видеографикой, я сотрудничаю с крупными компаниями, которые показывают свою продукцию и на телеэкранах, и в кинотеатрах. Я принимал участие в создании мультсериалов, я, моя графика была использована в сериалах, в фильмах. Очень много я делал моделей, которые, на которых вы можете играть в популярных играх, такие как War Thunder. Я приглашаю вас на курсы трехмерной графики к нам в школу, где вы научитесь делать то же самое, если не улучшить. Сейчас открыт набор на курс на лето 2017 года. Приглашаю всех на обучение, приглашаю всех окунуться в мир трехмерной графики и анимации. Добрый день, меня зовут Яна Климова, я являюсь преподавателем курса дизайна интерьера в Школе Вундерленд. Приглашаю вас. Посетите наш курс а, открытного набора на это лето 2017 года. А, я сама являюсь директором, руководителем дизайн-студии архитектурного бюро, а, являюсь лидером года 2017 -го в Севастополе в этой сфере. А, сама занимаюсь этим всем уже 5 лет, надеюсь, поделиться своими знаниями, своим опытом с вами и научить всему тому, чего я сама умею. Курс интернет-маркетинга. На курсе вы узнаете, как создать, развить и не потерять свой бизнес. В процессе обучения мы продвинем ваш сайт в поисковых системах Яндекс и Google, а если у вас нет сайта, то создадим его с нуля. Мы научим вас продвигать и получать клиентов из социальных сетей. Также научим эффективно настраивать контекстную рекламу для быстрого старта. Уже в процессе обучения вы увидите результаты совместной работы с нашими специалистами. А по окончанию обучения вы получите готовый упакованный проект с полной концепцией продвижения. А если вы планируете выбрать профессию интернет-маркетолога, то вас ждет востребованность, высокая оплата труда и возможность работать удаленно из любой точки мира. Интернет-маркетинг ⁇ это профессия будущего. Скорее записывайтесь на курс. Всем привет. А сегодня мы поделимся с вами информацией о истории развития проекта. Школы программирования, дизайна кино и кино в Данную презентацию мы назвали «Как создать бизнес и делать так, чтобы он не мир». Посмотрим живые кисти создания и развития школы программирования дизайна кино и кино в Итак, с чего все началось? а Началось всего 5 лет назад. Первый этап – создание рекламных платформ. Первое, что мы сделали, мы разработали сайт школы на CMS Gmail девчества, сколько, простой сайт э, с очень простым дизайном для пользователя. Далее мы создали группу ВКонтакте. А на сегодняшний день группа 5766 человек. А самое основное, что мы сделали, это подобрали, естественно, правильные ключи, поиски положительно отреагировали на появление данной группы, создали публичную страницу на Фейсбуке, оформили ее в стилистике школы, как группу ВКонтакте, а также подготовили канал на YouTube, так как буквально с первых дней занятий понимали, что студенты, которые будут поставлять видео отзывы с защитой своих дипломных работ, либо просто благодарность за обучение. Поэтому понимали, что канал «Экитут» работает для школы на все 100%. Какая была выбрана стратегия? Мы выбрали стратегию «По продвигать сайт по низкоконкурентным запросам». Оптимизировали сайт, всю информацию регулярно подавали в социальных сетях, и весь контент всегда был оптимизирован по незнаменимому ключем. И для каждого человека, который сейчас слушает эту презентацию, возможно, думает готов как поднять свой бизнес на новый уровень, мы делимся своими золотыми правилами успеха нашего сея. Правильно сформированное семантическое ядро, стратегически верно подобраны все ключи и постоянное выполнение поставленных задач, ежедневно оптимизированный полезный контент, для посев максимально на максимальном количестве правильных площадок. С чем столкнулись мы 5 лет назад? Например, в городе Севастополе люди знают, что такое стилист. Да, и набирая курсы стилистов, в Севастополе он массу предложений. Пять лет назад в Севастополе были курсы по силу, но не было курсов со словом «курсы по интернет-маркетингу». То есть спрос не был сформирован, и такой курс никто не искал. Собственно, ничего не знали о такой профессии. Очень близкий круг людей водили знаниями по интернет-маркетингу тогда. Поэтому учить было почти некому на подацию с спроса некого. Мы начали активно размещать информацию о пользе самой профессии. И тогда мы инвестировали в формирование спроса на саму профессию, силы, время, сон, финансы. Первое название школы было школа по интернет-маркетингу и его дизайну. МДВ. И через три месяца, великое было наше удивление и лично мое, что по запросу курса интернет-маркетинга в 7 школа оказалась в первых ведах. Экспериментировали наружка плюс онлайн-трубились и получили неплохой результат, на наш взгляд. Что же случилось дальше? Любой проект э, необходимо совершенствовать, чем мы и начали заниматься совершенствования проекта и курса как продукт. А, после появления курса интернет-маркетинга, конечно же, э, конкуренты бренда и появилось и много курсов, включающим словом курса случае, с курс по интернет-маркетингу в Севастополе. И какие-то продолжают жить. У нас все началось с интернет-магазки, цифровой дизайна, а разделой документативных курсов дизайна, программирования, силы. Направление очень много, и всю эту информацию можно получить на нашем сайте. С самого начала мы знали, что работаем не на широкие массы, не и нынешние К нам идут те, кому нужна помощь в получении специальности в этой среде. Мы усовершенствовали программу, следовательно увеличивая извлеченность курса и его жизненный цикл. Проект стал больше принцем пользы для пользователя, а для проекта прибыли. Тем известная классика, о которой я люблю говорить, что в любого проекта будет свой Время рождения, развитие, смерти. Если не хотите смерти проекта, расширяйте ассортимент, создавайте параллельные направления. Проект родился, утвердился, достиг своего пика, и дальше он идет на спад. И есть два выхода, либо ликвидация, либо реорганизация. Ну, Пришли к следующему этапу развития проекта «Киндерзанка» в школу. Решили только учить, но ну, и дать возможность после обучения предоустроиться. Родилась студия «Киндерзанка» «Студия Ком». Это отдельный проект. Есть лендинг-страница в открытом доступе к интернете. она функционирует здесь можно заполнить бриф онлайн изучить продукт что студия создает сайт дизайн ноги сайта верстка настройка админ панели наполнение контентного сопровождения. студия занимается продвижением Вводит сайт в ТОП, комплексная сила, комплексная реклама, основной мониторинг, управление репетацией. И студия занимается созданием картинка, модель 3D-графика, графика, графика анимации, видеоконтейн. Собственно, отдельный проект, под IT-курсы, курсы с IT.com. Собственно, вот этому отдельному проекту посвящена сегодняшняя презентация, потому что мы о нем еще не говорили открыто для всей э, э, строго дистанционное обучение, акцент на курсы программирования, подготовки программистов в, в IT-компании международного уровня. То есть теперь это не один продукт, а три продукта. Почное обучение в Севастополе, дистанционное обучение консалтинг, студия разработки сайта в виде контента и продвижения. По дистанционному обучению, внимание это дам, сегодня у тот день, когда мы открыто можем показать готовый лендинг, где мы детально рассказываем, почему карьера в IT всегда актуальна. Рассказываем, как будет развивать карьера разработчика, пройдя пошагово пять шагов вместе с Wonderland приглашаем освоить профессию программиста не только, всего за 6 месяцев и найти свою первую работу в IT и достойная труда. А, на этом лендинге вы сможете изучить детальную программу по каждому направлению, кликая на кнопку «Развернуть». Итак, по каждому направлению вы сможете а, прочитать детальную информацию о каждом инструкторе и сопровождающих видео в процессе обучения вас, ознакомиться с ценовой политикой и узнать, что вы получите в процессе обучения в интернете. помимо объемных домашних заданий, видеозаписей, дополнительных консультаций и разработки дипломных работ, вы сможете услышать, что говорят студенты о самом проекте, который получили у нас диплом и прошли обучение может быть не совсем скромно, но действительно это да, один из самых эффективных методов изучения языков программирования, эффективный онлайн-формат, и руководство полу своей помощи некоторых раз многолетним опытом работы в IT-специалистов для международных компаний. Также на курсе с IT Home мы делаем анонс курса «Что вы в на этом же деньги. Курсы по интернет-маркетингу, мушин-дизайну, 3D-мобилированному дизайну 3 дизайн. И дает возможность каждому из желающих хотя обучение у нас оставить заявку прямо на сайте. Студия Wonderland. Добро пожаловать. Захотите, анализируйте продукт, изучайте. А те курсы Wonderland, только что мы с вами кратко пробежали по самому лендингу. И, собственно, в чем секрет? Для каждого человека, который планирует сейчас запустить какой-то свой проект, мне бы хотелось сказать, что если вы главный менеджер своего проекта, будете считать за вас лучшим делом измерения. и второе – это формируйте команду, учите ее, делитесь прибылью, чтобы каждый партнер был вредителем и, соответственно, требуйте высокого результата. Вкладывайте, развивайте версию. Это только часть нашей небольшой команды, и ну, мы приглашаем 1 июня на стартпуск по интернет-маркетингу. Подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте ВКУНГУ. Я надеюсь, что э, данная информация э, была полезна для вас. И э, приглашаем вас в э, школу Губерленд. На обучение мы э, рады приветствовать каждого студента и надеемся что э, ни один из студентов попрош э, ⁇ л нас обучение не жалеет э, о времени которое мы провели вместе Субтитры вами э, до невозможно возможно на встречу